Здравствуйте, я Пер Кристиан Браши. Это программа «О России». Съемочная группа телеканала «Культура» на этот раз посетила Казань. Одной из площадок съемки программы «Моя любовь в России» стал этнографический музей Казанского университета. Это, на мой взгляд, совершенно новый подход, поскольку никто никогда не сделал э, серии передач о том, и о богатстве музеев России, и о том, что находится в краеведческих музеях, в университетских музеях, как здесь. Съемочная группа всегда готова отправиться в различные уголки страны, чтобы познакомить зрителей с необычными и интересными местами людьми. Если мы знаем более-менее, что есть в Эрмитаже, что есть в Русском музее, что есть в музее Пушкина в Москве, что есть в Тартиковской галереи. Есть богатство в регионах, которое совершенно неизвестно, и это богатство надо показать. Темой программы, которая сейчас готовятся к выпуску, стали ювелирные украшения татар. Подготовка к съемке – дело непростое. Нужно правильно настроить свет, камеры, микрофон. Директор этнографического музея КФУ Елена Гущина стала гостью программы «Моя любовь Россия». Она рассказала о об особенностях татарского народа и чем уникальны были их ювелирные украшения. Анна глазно Владимир Нелюбин, Универньюз.